Всем привет! Надеюсь, что сегодня у вас хорошее настроение. Мы сегодня с вами поиграем Shadow Warrior. Давайте приступим. Я не знаю, что за игра. Так, сложность пустой, сложность пустой, пустой. Все пустые э, сложности. Э, а, вот. Так, для игроков, которые знакомятся с шутерами от первого лица, хотят просто расслабиться, враги ведут себя менее агрессивно, на менее дурено. А, вперед, кузнечик. Так, а что это ты знаешь, что делать, и наставляешь пушку на врагов без любания? Если хочешь исследовать загадочный мир Shadow Warrior и бросить вызов мерзким йокаям, это уровень сложности для тебя. Я думаю, что это я на среднем боевые отсмешки давай на нажимаем вау лепота ух ты давайте посмотрим короче пока ты меня не увидишь не поймешь так что я буду показывать тебе э, на кулаках давай сосредоточиться это я Лео Уан, знаю. На меня не очень похоже, но я думаю суть ясна. В общем я спас долбанную вселенную от погибели. Подтверждена туша твоей эгоистичной сестры лежит на полу, а ты мудак что-то там такое. Лучше финала не придумаешь. Я надеялся ш на салют и шампанское, возможно даже на приглашение в Белый дом. Но вместо этого раскрываются врата царства теней Откуда вылетает дракон и ты наверное, понимаешь что делать Эй-эй, заткнись, заткнись, мать твою чтобы спасти мой любимый ресторанчик э, с Now рамзом э, было мало да me, huh? То тебе what еще не надо что ты хочешь от меня dead, buddy, может ты мертв приятель? но ты не забыт и ничто не забыто особенно этот беззубый крокодил мутант Уху! Uh Оно -huh, за меня. За последнего мир ниндзя лучшего друга. Покойного бога, хитрости, тупицы, которая вызвала меня во, на апокалипс. О, Ходзи, ужасно такое говорить. Но я рад, что ты мертв. Рад, что это не увидел. У меня был один шанс, один гребаный шанс, чтобы все исправить. И я обосрался три месяца назад. Так, э, мне нужно, короче, что-то сделать здесь. А что мне сделать? Добраться до, до дракона, так? Отлично. Так, двойной прыжок. Отлично. Пока все отлично получается. Воу, а что это такое? Нажмите, что было. А, вот так он наоборот. Ну ладно. Это бывает. Вау. Так. У меня есть пушечка. Ух ты классно слушай это кто такие я боюсь самураев кто вас да слушай хардкор здесь рулит Так, я что-то получил, но я не могу пока идти, ребят. Что случилось? А, наверное, он договорил свои слова. Если что, я что-то не успеваю прокомментировать. Так, мало... Сколько... даже сколько можно? Мало боеприпасов. А откуда боеприпасы берутся елки-по, у меня же вроде есть меч, да, такой золотой меч, который, которым я. о, я нашел патроны. Отлично. Ух ты, супер. Не, графика, конечно, мне сразу поразила. Это. А, мало патронов. Ладно, мы чем-нибудь спасемся, наверное. Блин. О, вау, вау, вау, вау, воу! мне на мечом больше нравится ре резать, чем э, другим чем-то. Ведь здесь сила. Блин, блин, блин, блин! Я не знал. Честно. Это как... Еще? Еще? Ну, бежать, да, елки-палки. кагуцу ага держите меня так а дальше куда опа вау вау отлично так подожди вот здесь что-то есть я не знаю что это такое но я беру это мне скорее всего поможет standalone. подожди где я нахожусь а это жизнь типа пополнение жизни так, ух ты, мятежник, какой классный блин, такое классное оружие вообще мясо Есть меч, это хорошо. Так, и что? Он не выколет глаз дракону? Нет, не выколит. Нужно было бы а, сраный парашютсовой взять. Отлично. По сравнению с тем драгоном, я был мухой, сраный независимым. Комарон. Да, они ужасно действуют на нервы. Но для этого человека. Этот дракон сметал все, хотя напоминал ему о древнем. Технологии щи. В драгоне Крутой летающий город твоих братьев. прости конечно но драконе говно насчет нашего он пытался дать опор ракета свои строил рельсона всякие лучевые бласты и всякие вот только ящерицу хрен завалишь Его чешую не пробить ничем Поэтому древние нарезали этого ублюдка с нашими А потом заточили Короче, по всей видимости, Зилла мертв Но не сдавался Все равно, хотелось Я сколько раз пытался завалить этого дракона Мне никак не получалось нахера сражаться если а, ты не за кого It's сражаться I I это все закончится в этой жизни а, вертикальная поверхность у нас okay. еще есть класс такое ощущение, будто бы ты э, реально какой-то пасти дракони лазишь. Я всех порезал? Нет, так кажется, не всех порезал я. Почему я всех не порезал? Ох, сколько вас, а! Так, здесь я патроны, ищу жизнь. Так, давай ну вот, возьмем. Не впадают патроны, это хорошо. И жизнь какая-то. Поехали дальше. Направляемся в путь за убийством дракона. Я получил чекпоинт, ура! Такая графика вообще. И это я, Кирки-палки, где я хожу вообще? Так, еще что-то. Ага, нажмите Q, чтобы. Ух ты, глазик, глазик, нам пригодится глазик. зачем нам глаз да а куда я ушел супер а что что я надо доставать косу где моя коса успеваю о глазик <laughs> это лучшее что в этой игре я нашел это глаз куда дальше то идти погамо а отсюда ну вот мы встреча с драконом Нет. Весело? Ви... Ван! Какого хера? Это маска Ходзи? Ты разговариваешь с маской этого придурка? Нет, может быть... Но какая тебе разница? Мне плевать. Мне все равно. Почему этот дракон уничтожил все, что ты создал? Убил всех жителей нашего города! Всех жителей! Все зеландцы погибли Что случилось с Я походу лежал все харизмы вау вау вау вау вау Подождите, ребята, я не понимаю, где я могу Супер Так, где ты на... на Где-то я нахожусь, а где непонятно. Как так? Что-то такое интересное. Так, так, так, так. Х как это... Как это вообще проходят? Где? Где? Да! <решил> <решил> понять бы, понять, ребята. Вот серьезно, не ни, пока ни, ничего не понятно, но очень интересная игра. Опа. Во, во, во. ой зачем я назад-то отпрыгнул что здесь быстрое сохранение it's nice, it's nice. It's yours, да боты конечно здесь по Классные, веселые что-то что-то мы собрали еще Дальше ты куда? А, вот он. Наверное, сюда. А как? А как здесь ходить-то? Я этого не хотел. Я же хотел победить. это происходит. Древних больше нет, но все собралась энергия ЦИ. Мы можем использовать энергию маски в ходе против дракона. Сколько раз мы пытались убить друг друга? Я бы не стал просить тебя о помощи, мне всего-то хотелось идти сюда. Но раз ты вокруг э, все мертвы, но ты умеешь приободрить. Только общими усилиями мы справимся. Уже ничего не осталось, разве есть что терять? Давай в общем наши силы в безумном, безрассудном походе на дракона убьем всех. Неужели тебе хочется прикончить эту огромную летающую ящерицу? <соединяем> Что скажешь, Ходзи? Стоит ли доверять этому старику? <соединяем> да пошло оно все! Дед, ладно, уговорил Ну ладно, пошло оно все <связь> <связь> Мне нравится музыка, знаете, такая приятная А самое главное, что здесь есть меч Ну что? Буза! В яблочко Ух ты Мы уже переоделись Все чисто так вот, я говорю, если две ноги, то технически это Виверна, а не дракон. Да, я узнал из комиксов, что кто-то сказал, что учеба должна быть скучно. Ты просто слишком. Чем старше точильщик, чем старше зануда, чем громче человек <laughs> У тебя от страха словесный по понос Получится что-то убить карнавальной маской размером I с гору? А как ты сам думаешь? Эта маска хранит великую силу Признаем заклинание и сама Разнесем заклинание, сила богов будет тебе помогать Вот только по моему опыту ничего не помогает Кажется, Зила маски. Ты не справляешься. Зила превращение в Лилипутов тоже входило в твой план. Ман, ты где? Ты меня слышишь? Что за лаван? Эта штука перекинула меня в какой-то храм, кажется. Что там? Там вечеринка? Это демоны, они пытаются пробить меня. Поспеши. Ну что, мы спешим на помощь. Ух ты, какие пушечки-то. Зила! Зила, Зила, ты mad, где, Зила? Так что это I'm подними очко персонажа. А как его поднять? А куда дальше идти-то, Зила? Я дороги-то не знаю, елки-палки. Почему вот в таких играх такие страшные перехода ладно мы здесь а -а -а. сейчас я гла О, это это даже получше глазика Блин, когда-нибудь устали эти демоны вообще от всего? Мы собираем патроны, собираем всю. Нам же нужно дракона убить. Так, ланч. Дальше, дальше-то что? Они еще взрываются, елки-палки. На тебе шаулинский приемчик. О, как мясо. Только мясо-то, елки-палки. А как запрыгнуть наверх? Кто-нибудь знает? А они бесконечно да, здесь будут появляться или как? Насчет пушки вообще. Я не ожидал от нее таки... Так, давай его убивать верхних. Так а вот он как все заканчивает so exactly отлично так а yes, so где the... где вход <плодисмент> О, Павел, какое... Какое... какая задумка классного игры а Что? Так, так, нажмите кнопочку Е, чтобы. А, мы еще так умеем. Классно. Мне нравится, слушай. Да, а только вот здесь не нравится мне. Вообще никак не нравится. Ладно. Это была. это была шутка. Он же не допрыгнул. Ух ты! Да, я похож на человека паука, он прав. Так, во время движения. Вот еще, как вы любите говорить во, во время движения-то? Обожаю эту игру. Но она классная, честно. Мне понравилось. Прям... И графика, и все... Все мне нравится. You have a track record of being a dick. Так он долго как-то умирал. Очки улучшения. Так, а как, как мы можем улучшиться? Подожди. Абом? Нет. Тэшкой? Нет. мкой, айкой о, да. Улучшение. Улучшение. Давай улучшим. Отлично. Мы можем улучшаться только по артефактам. Здесь пока их три. А, персонаж, история. Лао Ван начинал как наемный убийца для ресторального магната Оричи Зиллы. В последние ч, последние ч, череда крайне тупых действий вынудил Ванов встать на путь спасения мира от разреженных богов, куча обозленных демонов и тому подобное испытанием. Попробуйте еще раз. Персонаж. Ну и персонаж, и арсенал. Мы можем прокачать персонажа и арсенал. Пока это что, все что я могу рассказать вам потом в дальнейшем, возможно, если мы соберем какое-то количество чего-нибудь интересного по этой игре, то... ну жестокость, конечно, меня поражает в этой игре. Так. я же могу, блин, я же терминатор те хотят убить меня или как в этой игре классно перезаряжается на ходу прям сам ничего жить-то не надо а можно и так достаточно и одной пули чтобы пройти этот момент <биви> Ух ты А это наш босс О, как он Крутой босс Ну давай, давай Я жду тебя <с saturated> Да Все, босс закончился, ребят Так, я предлагаю Давайте на этом мы закончим, ребят. Будет небольшое видео. Микрофоном был, как всегда, Вадим Картавый. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на, на канал. Если, конечно же, YouTube не заблокируют в понедельник, то, соответственно, мы с вами встретимся в понедельник. Пока, что все. Спасибо.